нашего сообщества ВЕК, и тоже буду рад сегодня поделиться с вами интересными новостями. Всем привет, меня зовут Игорь Жиранов, я руководитель направления проекта Кибервек и состою членом администрации нашей компании Века. Вот И сегодня мы тоже вам подготовили сюрприз, сюрприз именно по трафику, расскажем, покажем немножко попозже. Спасибо, Игорь, Максим, Виталий. Сейчас я предлагаю минут 10 я пару несколько слов скажу, да? несколько мыслей, так сказать. А вот многие заждались, и потом передам вам микрофоны. Итак, друзья, ну как ваше настроение? Как дела? Давайте немного так откройте чат, пожалуйста. И как настроение по десятибальной шкале? Я понимаю, сейчас сейчас лето, вебинаров проходит мало, многие на отдыхах, <смех> век падает, <рап> падает. <смех> Но вы должны знать, что это временно, время Никто никто не оставлял систему, никто не бросал. Вот. вот эту мысль я хочу вам сегодня донести, потому что в последнее время я очень много слышу, там, вот искандер пропал, поэтому все так плохо. Нет, я никуда не пропадал, я всегда на связи. То, что многим не отвечаю в силу того, что очень много писем я просто ну и во многих чатах, да, присутствую. Поэтому многие письма уходят вниз, и я просто не вижу, и физически это, ну, нереально всем ответить. Поэтому простите меня, что я всем не отвечаю. Вот, я никуда не пропал. И вообще хочу напомнить, нашей компании уже два с половиной года. То есть через полгода нам будет Трехлетия. И к этому трехлетию, конечно же, мы готовим много-много сюрпризов для того, чтобы все наши участники, наше сообщество, холдеры в веку, холдеры, холдеры райдо, майнеры райде были приятно удивлены и очень хорошо, так сказать, получили за свое ожидание, так сказать, приятное и хорошее вознаграждение. Так, читаю настроение боевое рад вас видеть спасибо хочу движухи ну, скоро будет движуха добрый вечер, пятна вас видеть вновь дать новые гильдии так пошли вопросы вижу это очередь продают веки Да, все эти вопросы я знаю прекрасно поэтому все это мы настроим все отрегулируем да? вот сейчас есть а, самых важных так сказать проектов нашей экосистемы которые нужно брать на вооружение и двигать. И для этого есть даже инструменты Самые, так сказать топовые проекты которые многие почему-то в последнее время начали игнорировать и не так, так сказать обращать внимание я хотел напомнить да, что проект золотой сечение это самое неповторимый маркетинг неповторимый проект то есть до золотого сечения <coughs> до золотого сечения такого маркетинга такого проекта не было и вот уже уже два года до да, сечения и что-то подобное так и не появляется почему потому что система очень сложная и мы над ним долго работали и она дало очень хороший а результат а также хорошие показатели, и поэтому а, тех, кто еще не разобрался, я знаю, что в последнее время очень много новичков, да? вот почему я знаю, что много новичков, потому что многие старички ушли, уходят, а новые новички приходят, и это прекрасно понимаю. А многие задают вопрос, почему уходят, да, то есть я прекрасно тоже понимаю, да. Ну, уходят, я имею в виду, не побросали свои кабинеты, а начинают двигать другие какие-то проекты, другие хайпы. Я это прекрасно понимаю. То есть, как вот сейчас чат пишут, хочется движухи, да, то есть многим хочется движухи. Вот. И видя, что сейчас мало вебинаров проходит, то есть следует за движухами. Но, к сожалению, конечно, за этой движухой следовать очень опасно, очень что я не рекомендую не рекомендую потому что можно попасть а, можно попасть а, на непорядочного непорядочной администрации до да? неправильный маркетинг неправильной компании не можно потерять свои средства вот <клышь> да, спасибо чтобы выключаться что все не успею прочитать вот, поэтому а, взамен приходят новички, которые хотят стабильности, да, а, так как наша компания уже давно работает и не было ни одного дня, чтобы выводы мы закрывали. Вот, поэтому, естественно, а, репутация компании растет. Конечно, на фоне того, что а, курсы да, наших активов а, немного снизились, но... А, как я уже сказал, то есть в криптовалютном э, мире да, так сказать, на бирже бывает, когда бывают просадки, бывают даже очень долгосрочные просадки, но также бывают и подъемы. Если взять пример с биткоином, да, а, то э, мы видим даже по графику с 2009 года, что периоды по два, иногда по три года идет падение, да, и когда уже все ставят крест на биткоин, то есть оно начинает подниматься. Это рынок, и это нормально. Это называется волатильность. Так, друзья, у меня тут зарядка. похоже. Окей, потом отправлю. Итак, поэтому, смотрите, наша компания, она не пришла на время, она не пришла на короткий, как я уже сказал, что говорил да, раньше, что наша компания, она пришла навсегда. И мы все стратегии, планы планируем на долгосрочную, и большую дистанцию. То есть не, у нас не спринт. Побежали и э -э -э -э -э, уро, и все, и потом за, закончилось, да. То есть мы на долгосроке. Поэтому э, хорошо, что э, в нашем сообществе, а именно сегодня вот на сегодняшний день, а их немало, именно тех, кто понимают, куда пришли, зачем пришли и что делают, вот. И поэтому э, хочу развеять вот эти последние разговоры, что я в чатах вижу, и мелечку пишут. Искандр пропал, эскандер не появляется, значит, какая-то беда. Нет никакой беды, я никуда не пропал, я также на связи да, с, взаимодействую основной с администрацией напрямую. То есть, если раньше я мог. Э, можно сказать с каждым партнером общаться да, переписывать переписываться сейчас это физически это невозможно тем более сейчас мы делаем так сказать исправляем систему рабочего процесса да то есть мы меняемся мы растем естественно многое что нужно поменять вот поэтому идет большая работа на самом деле а вот конечно многих мы отпустили на лето отдыхать да а кто-то по своему желанию кого-то сокращали до да, из администрации то есть вы все в курсе в этом кого-то поменяли то есть других специалистов привлекаем то есть и мы ведем а, вот эту работу подготовка так сказать а на будущее но тем не менее у нас есть три Крутых проектов это золотое сечение, а второй проект это бинар да, такого бинара, такого щедрого маркетинга еще никогда в бинарах не было. Надо просто разобраться, взять в руки и начать делать. То есть, вся система, все проекты созданы таким образом, чтобы каждый человек мог именно внутри системы, внутри наших проектов, создать свой бизнес, свой постоянный доход. Вот, и третий проект, который немаловажный, и нужно разобраться, это десять 1090. 10,90. Вот. И четвертый проект, который сегодня дает хорошую возможность добывать монету век. Это век авто. ВЕК -авто. Так что двигайте, реинвестируйте и накапливайте, холдите монету в вот Еще важная мысль, смотрите, сегодня у нас появилось уже несколько инструментов для продвижения. Это IBC-век, IBC то есть это обучающая программа, по которой можно быстро научиться, как построить большую команду, как стать лидером, да? как правильно продвигать себя, продвигать компанию, то есть поэтому обратите внимание на... IBC век, потом у нас есть а, обучающая программа, так сказать, где вы напрямую взаимодействуете уже с коучем. Это наши марафоны, а, это наш инкубатор. Вот. И те, кто уже участвует, в инкубаторе, наверное, ощутили именно силу и возможности а, именно по такой методике а, развивать свою, а, свою сеть. Вот также есть инструменты по раскрутке, так сказать, получения трафика. Это вот сегодня Игорь жаданов об этом подробно расскажет. Вот это хорошие инструменты, Это мощные два инструмента, которые нужно просто взять на вооружение и работать с ними, научиться работать с этими инструментами и использовать. Также сегодня, то есть мы являемся платиновыми спонсорами на в общем форме, который в ближайшее время будет, как и биржа, так и компания. То есть будет два, э, так сказать, места, точки именно, где мы будем на форме продвигать. Об этом подробно расскажет Максим Юдичев и Виталий Сервесов. А сейчас я смотрю, у меня выходит время моего регламента, поэтому э, передаю микрофон э, следующим спикерам. Все, у меня заработало. Еще раз добрый вечер. Максим, меня зовут Юдичев. Расскажу о том, как мы будем присутствовать на форуме Blockchain Life 2021, который состоится 27-28 октября. Напомню, что мы, как биржа, как CoinGalaxy биржа, уже присутствовали в качестве пластиновых спонсоров на прошедшем в апреле фестивале форуме блокчейнлайф 2021 и был, ну скажем так был хороший отклик был хороший отклик потому что удалось пообщаться вживую с людьми показать что мы есть мы реальные да то есть это реально проблема многих криптовалютных проектов потому что главная фишка что ли да того чтобы люди э, доверяли какому-то криптовалютному проекту да а тем более э, бирже которые на которой хранятся деньги э, это как раз э, вот э, живое общение да то есть оно способствует э, выстраиванию вот этого мостика доверия когда вы э, видите администрацию сотрудников э, компании в частности бирже вживую и можете с ними пообщаться задать вопросы э, и э, ну, также могут познакомиться с ней э, люди, которые относятся к индустрии криптовалюты, которые в онлайне нас по тем или иным причинам не видели, но есть возможность показать себя в офлайне. Соответственно, на Октябрьский форум да, мы едем со своими фишками. В прошлый раз мы проводили розыгрыш призов, мы разыгрывали... Разыгрывали депозиты в USDT, вот, собрали на розыгрыш большое количество людей, было у нас порядка ста с небольшим участников новых, которые вот прям с форума зарегистрировались на бирже под этот конкурс, вот, и будем, в этот раз тоже проведем розыгрыш и будем разыгрывать настольную онлайн оффлайн игру то есть это продукт который мы будем как раз презентовать на форуме который является прямым продолжением нашей нашего позиционирования да потому что мы позиционируем биржу как биржу для начинающих трейдеров до да, для новичков и совместно с разработчиком настольных игр из беларуси мы разрабатываем настольную игру по криптовалюте аналогов которой нет на данный момент да то есть есть в принципе там ну, такие более-менее такие настольные игры по криптовалюте на англоязычном рынке на русскоязычном хороших игр именно вот по криптовалюте их на данный момент вообще нет да то есть мы вот будем презентовать эту игру на форуме то есть можно будет посмотреть поиграть потестировать и мы будем проводить розыгрыш как раз вот этих вот настольных игр небольшого количества их вот, и этот продукт, да, он дополнит, скажем так, нашу обучающую линейку, которая позволит выйти на новый уровень по привлечению новых трейдеров, да, начинающих и ну, только-только начинающих, вот, не только трейдеров, да, но и вообще людей, которые в криптовалюте не разбираются пока и позволят им сделать первый шаг такой ненавязчивый, легкий, да, в мир криптовалют, в мир трейдинга и познакомиться через нашу биржу, через сообщество Века с криптовалютами, с возможностью работать с ними и зарабатывать на них, то есть вот такой вот у нас, будет план на предстоящий форум. И кроме этого, да, по нашему примеру, да, пошло само сообщество Века, и Виталий Серверстов сейчас расскажет о том, как будет представляться компания Века отдельным стендом на том же самом форуме. Спасибо. Максим, Спасибо за предоставленное слово. Да, я сейчас расскажу, как именно мы, как компания Века, будем представляться на этом форуме. Так как вы знаете, что форум это блокчейн технологий, да, мы нашим стендом хотим показать именно как мы создавались, да, из чего мы произошли, из чего мы вышли. Потому что у нас уже есть история, как сказала Скандер Хасанов, да, нам уже сейчас идет два с половиной года существования такой уверенной ходьбы. Как, Ребят, можете написать, не слышно, видно? Все, повторю, я от лица компании приглашаю вас на этот форум международный блокчейнлайв 2021, хочу вкратце рассказать примерно, как мы будем выступать там с нашим стендом, так как для нас это дебют, мы хотели бы хорошо туда зайти и показать полностью ну, всю историю нашей компании, начиная с 2019 года, как мы сформировались, ради какой цели, с какими идеями. Потом далее мы покажем именно этим стендом наше существующее положение. да, То есть сейчас мы переходим от MLM составляющей, переходим более к блокчейн-технологиям, вообще к пользованию этими технологиями, да? к созданию новых технологий. Потому что, как мы видим, сам форум Blockchain Life, да, он именно этому и посвящен. Он больше посвящен не MLM, да, не сетевому какому-то бизнесу, хотя рефералки это очень вкусно, я их даже люблю. Да? Так же, как и многие из нас. Вот, Но надо все-таки стремиться держать уже и уровень такой технологичной компании. Да? И вот своим стендом мы будем показывать наше дальнейшее развитие. То есть даже само позиционирование нашей компании будет на продвижение не через сетевую составляющую, а именно через поиск людей, готовых прийти к нам в наше сообщество. Как вы видите, да, у нас сейчас идет изменение, изменение тренда прийти, которые готовы поддержать, во-первых, да, наши разработки, наш блокчейн 2.0, и точно так же пользоваться им, и точно так же активно его распространять. То, на что мы рассчитывали, чтобы будут сетевики делать да, в хайп-индустрии, ну, мы хотим чуть-чуть от этого всего отойти. И вот я думаю, что именно вот этот наш дебют на этом блокчейн-форуме, да, как бы он своевременен, и он позволит нам в сообщество привлечь именно тех людей, которые нужны именно сегодня, именно сейчас. И тех людей, на которых делает ставку наша комьюнити. Потому что все мы хотим зарабатывать на криптовалюте. Мы знаем, что самые большие деньги можно заработать именно в криптовалюте. Но она должна чем-то отличаться от других. Она должна нести какую-то фишку. Фишки эти есть. Все это готовится. И вот сейчас вот такой маленький задел, такой небольшой фундамент. Вот этим блокчейн формам мы... И дадим, дадим старт вот этому всему движению. И еще, пользуясь случаем, я хочу, ребята, попросить вас всех, участвуйте вот в движении Медиавек, участвуйте в развитии своих соцсетей, участвуйте в развитии нашей идеи по комьюнити в своих, на своих страничках в Инстаграме, в Фейсбуке, в Твиттере, потому что от вот такой деятельности и зависит продвижение нашей монеты наших активов причем всех активов до да, нашего комьюнити и рост и новички и все это будет но если мы все вместе возьмемся и будем как следует э, этим заниматься а чтобы правильно и грамотно все это сделать у нас вот есть да действительно три таких направления да, по прокачке как личностного роста как личных брендов да, как личных соцсетей это вот ibc век потом марафоны до да, э, инкубатор да и вот сейчас Игорь Жаданов представит вам еще одно направление, оно только начинает обороты, может быть вы слышали, да, кто-то уже может быть вступил да, в расстановку в эту, но полный ход оно получит именно вот, я считаю, после того, как Игорь представит его нам, и вы совершенно другими глазами должны будете взглянуть на эту платформу, на те продукты, которые она несет, и моя рекомендация – Услышьте это и берите, пользуйтесь, потому что именно действие оно сейчас важно. Игорь, ну тебе слово. Доброго времени суток. Спасибо, Виталий. Так, друзья, давайте чат, наверное, откроем. Проверим, как нас слышно, видно. Вот, поставьте, пожалуйста, от 0 до 10. Сейчас вы получите информацию. Информацию тут, кто, кто просил, Движ, но движ я, тут имеется в виду по трафику. Мы сейчас подготовили для вас как минимум два обучающих марафона. Практика, где вы получите именно результат. Результат по трафику. То бишь с сервисами, Я сейчас подробно расскажу, с коучами, вот он онлайн, офлайн кто может записи смотреть, но главная его цель это принесение результата именно в ваше, в ваше направление и принесение вам партнеров, да, и еще один супер вебинар записи там инфобизнесмена по трафику, сейчас это все вам анонсирую. Так, десяточки, хорошо, спасибо, видно, слышно. Итак, по презентации это платформа Триксион, я сейчас не буду там рассказывать все нюансы, мы рассказывали это с Виталием раньше, вот, сейчас объясню, что, что для чего это, эта платформа, потому что мне многие партнеры звонят, пишут и просят рассказать, что как, вот, многие недопоняли. Итак, в первую очередь, это комбайн трафика это генератор новых партнеров вот мы подключили именно на сам сервис дополнительно шесть партнерских сервисов которые мы работаем с которыми получили результат наши партнеры и работают Именно на результат. Плюс дополнительно сейчас два марафона живых онлайн и плюс свой комбайн генератор трафика. То бишь тут, если просто сказать, вы на сервис заходите, есть там генератор комбайн, вы выбираете по направлениям, заносите данные. Грубо говоря, там несколько галочек ставите и получаете в итоге клиента, клиентов в свой бизнес. Вот, у нас есть несколько направлений, одно из них сетевое направление, есть инфобизнес и направление по офлайн бизнесу. Это клиенты также, допустим, тем же парикмахером, вот тем же фитнес тренерам, тому же стоматологу, вот ну, таких рабочих на, на направлений, там малого и среднего бизнеса, но об этом утрируем. Сейчас мы на... Для века, для компании, специального века, для партнеров века, вот наводим такой движ. Мы подключили все эти ресурсы, все свой человеческий фактор ресурсы, да, Комп... плюс, по... помимо того, партнеры века работают. За последнюю неделю мы более чем с 40 партнерами века готовим для вас эти марафоны, вот, практически, и практически тренеры века. Я общаюсь с каждым из них. Спасибо большое. И сейчас вы получите ту Синегерию и расскажу то, что получите вы. Как сам проект создался, вот, ну я работаю по трафику уже не первый год в интернете, да, работаю с многими программистами, и с одним из программистов, вот, Павлом, и с его командой, вот, мы уже работаем более нескольких лет, и так получилось, что он и родился сам Триксион, да, мы два основателя, вот, у него техническая часть, составляющая, да, и вся остальная административная часть здесь есть, вот, и дальше мы поехали по проекту. Итак, это, как я уже говорил, это площадка сервисов, инструментов для построения команды. Причем для построения команды мы сейчас выбрали те четыре направления, которые вам сказал Искандер да, раньше. Сейчас в первую очередь мы будем там подключать бинар. Вот Это то бишь, автоматическая воронка на бинар. Мы стараемся здесь несколько вариантов сделать. Вот Тестим эти варианты и выдаем вам. И плюс вы проходите то обучение, которое, которое важно. То бишь где там нажать галочку, кнопочку, как поставить, как отработать с лидом, именно со входящим трафиком вот это первое так Работа с трафиком, с воронками, там, там, позволяющий это, э, привлечь новых клиентов. Опять же, опять же сам сервис, я же говорю, заточен на то, что чтобы вы привлекали. Допустим, у нас многие партнеры сейчас прокачивают личностный рост. да. вот, Пожалуйста, друзья, можете прокачать себя как личностный рост, выбрать, выбрать те инструменты, которые мы предоставляем вам, вот, и отработать, отработать свое направление. Здесь ничего страшного нет, если, там, допустим, вы не хотите бинар, а хотите прокачать себя, и потом уже, допустим, пригласить партнеров, то бишь широконаправленное направление. Так, поехали. Так, дальше. По поводу пошаговых инструкций, шаблонов лендингов для трекционного века, да, я же говорю уже, мы по бинару запускаем, вот мы ну, упрощаемся, работаем с командами, набираем команду из партнеров активных, вот поэтому лидеры и партнеры я с некоторыми переговорил, вот сейчас на эти два марафона, которые практически вышло у нас вышла потребность такая, что у людей не хватает денег на привлечение трафика, но есть время, да. И поэтому нужны бесплатные сервисы и малобюджетные сервисы. И это первый марафон, который мы запускаем. Вот сейчас я про него расскажу и покажу. Слайд. Так, чуть-чуть перепрыгнем. Марафон с куратором и тренером в двух потоках. Значит, по поводу этого марафона он называется «Бюджетный трафик». Вот команда Тексионова запускает. Предварительный старт у нас будет в 27-го, то бишь в пятницу. Вот сейчас, после этого вебинара или в конце вебинара, дам ссылку. Вот те, кто, кому нужно, кто хочет, тот зарегистрируется. Значит, что нас ждет на самом марафоне, его проводит практик, это Евгений Каминский, ждут, ждут только рабочие технологии привлечения трафика, то бишь лайфхаки полученные. Вот я здесь с Евгением общался, общался не один раз, там очень много сервисов, очень много ресурсов, и наша цель, основная трекционная здесь цель – принести пользу людям. То бишь принципе, пользу вам, получить тот, тот, тот результат, который на практике. Здесь нет теории, здесь есть только практика. И если вы готовы, у нас небольшие фокус-группы, не стоит задача набрать 100-500 тысяч учеников, а стоит задача набрать их 20-30 человек, которые будут действовать, и именно вести до результата. Это в первую очередь нужно вам и в первую очередь нужно нам. Win-to-win, так сказать, для нас кейсы, для вас результат. Поэтому услышьте меня, и если у лидеров есть какие-то вопросы, можете писать в личку, там, после завтрашнего дня, мы будем с вами связываться, у меня уже... Есть несколько, несколько лидеров, которыми я провожу командные зумы, да, и мы разбираем по полочкам. Вот, то бишь, друзья, воспользуйтесь тем моментом, то что вам и ваших людей будут вести 24 на 7 до результата. Там уже у нас есть модераторы, специально обученные, и коучи. Когда коуча нет, есть дополнительные инструкции, видео, текстовом формате. То бишь, здесь получаете, именно в этом марафоне, который стартует, это трафик именно по бюджетным вариантом, да? есть бесплатный трафик, способы и сервисы, и те фишки, которые нюансы, которые вы практически сами не знаете, сами понимаете, да, придя, да, я знаю этот сервис, там какие-то способы привлечения, но, но нюансы, самое важное, самое важное – это практика, да, и коуч расскажет, покажет, поделится своими лайфхаками. И, естественно, именно результат. Они все заточены на результат, и нам он нужен. Так, создан сокрытый чат, который посвящен этому обучению, да, и там ребята помогают. Помогают, и помимо того, что друг другу, я сам знаю, сам тренинги прохожу, там, и по мотивации и по остальным да, очень тяжело заходить в записи, хочется когда общение, что-то спросить у куратора, потому что каждый воспринимает информацию по-разному, да. Вот, все это есть, и этот марафон и тем ценен, да, что он именно по бесплатным и платным источникам, минимальным за и вы получаете заботу вас окружает забота сам коуч и сами эти и и модераторы и помощники его коуча так вы главное что здесь получите практику вот на этом тренинге следующем второй тренинг у нас марафон стартует а, по марафону. Сейчас второй, перед марафоном я скажу еще про один вебинар, который будет послезавтра, но анонс мы сделаем в официальном канале. Это значит, у нас инфобизнесмен Сергей Журавлев проводит вебинар для своих комьюнити, и мы попросили именно для нас, для вековцев, для тех, кто, для партнеров, кому нужен трафик. У Сергея большой, огромный опыт, он инфобизнесмен, я говорю, что мы в Тексионе и берем и это направление по инфобизнесу, значит, у Сергея, он успешный интернет-предприниматель, ну, я вам скажу, что, что у него в первой линии в команде более тысячи партнеров. Вы сетевики, MLMщики, вы все это прекрасно понимаете. Что если бы более тысячи партнеров первой линии, значит, человек умеет, знает и приглашает. И он проведет вебинар, открытый вебинар, где расскажет про эффективное привлечение подписчиков, партнеров в любой бизнес в интернете. То есть рекомендую пройти, посмотреть, записать фишки, эти нюансы. И, естественно, вебинары, чем ценны эти, то, что вы имеете обратную связь с коучем, вы можете поговорить, спросить вот, и так далее. Вот. Ну, воспользуйтесь этим. Это тоже мы специально с Сергеем Журулемым вели переговоры, это уже вели переговоры, минимум пару недель да вот и специально для вас это сделали друзья пользуйтесь вам нужен трафик вам нужны партнеры вот вы получите это все вот причем абсолютно бесплатно это сделано для того чтобы вот это движение навести что вы ну, чтобы вы могли э, сдвинуться с, с, с этих каникул да вот опять же ну, сейчас переходя на сентябрь уже э, прошло лето то бишь ну пора движение наводить и конечно же конечно же сейчас мы по бесплатным платным источникам трафика там есть один большой минус вот как я как я сужу бесплатно в интернете ничего не бывает это только у нас такая так сказать Такая легенда, да, есть, что, типа, бесплатно, вы платите самым ценным своим ресурсам это время, вот, но если у вас есть время, там, там, на пенсии, там, или, там, у вас есть спокойное время, там, по 4, 6, 8 часов проводить, там, за компьютером, там, бесплатный источник искать, не проблема, да, ну, вы платите временем, вот, в основном, да, сейчас все это используется автоматизация в интернете, да, есть полуавтоматические или автоматические системы, которые настраиваются один раз, вот, и вы уже туда заряжаете, там, 100, 200, 500, 300 рублей, вот, ну, в зависимости от, от, от, от необходимости и получаете лидов вот. получаете горячий трафик то есть получаете мы сейчас настраиваем на телеграм допустим свою группу телеграм и свой аккаунт телеграм да когда вам пишет человек который заинтересован заинтересован уже именно в продукте то бишь прогрет он прогрет воронкой вот не вами не это он уже вам пишет там нюансы да как там зарегистрироваться или что-то такое вот вот вот таких горячих лидов именно на вот эту систему автоматизации горячих лидов вот мы сделали и направление мы сделали направление. И это направление у нас будет запущено. Как оно у нас называется? Марафон «Система генерации трафика по интересам». Мы будем научимся здесь использовать мессенджер Telegram максимально эффективно. Настроим готовую систему. Вот, ну, Она идет однодневно, как говорится, быстро настроил, нет. Но мы здесь берем коуча. Это не однодневная. Это, это несколько, несколько дней, ну как минимум неделю будет настройка. Но настройка каждому по результату а именно вы сможете настроить себе эту систему и запустить ее работать с телеграммом вот широкий кохват пользователей сейчас секунду у нас тут мы получаем как меня слышно видно прерывался слышно видно Лена слышно. А, да, видно слышно. Хорошо, вот. Значит, по системе широкий охват пользователей. Здесь никаких постов, фотосессий, копирайтинга. Все это для вас уже приготовили, приготовили наши рейрайтеры, наши копирайтеры, да. Если вы хотите там сразу там зарабатывать там на партнерской программе, это есть. Это есть уже у вас. И также мы бинар подключаем воронку, да, и вы увидите так. Вы получаете только заинтересованных, заинтересованных лидов. Опять же, здесь созданы группы, отдельный чат, коуч, 24 на 7 поддержка. И мы один практик один марафон запускаем, марафон онлайн практика, да, при привлечении лидов, это никаких теорий, там только лишь практика. И здесь второй запускаем. Здесь более технически настроить, но здесь настраивается разово, и вы получаете себе систему, систему привлечения трафика через Telegram. Вот, это все настроено на, на именно имеется в виду на сервисе Триксион, да, вот. Заходите, настраивайте и дальше получаете лидов. И получаете лидов, либо там свою группу созданную, либо э, пишут лиды вам в личку в телеге. Какие там э, условия. Условия там минимальные, да, надо будет там этого бота оплатить, но ну, можно будет это там втроем сгруппироваться, там по 100 рублей, по 200 рублей скинуть и все. Мы делали для того это, чтобы было доступно. Да? И опять же тут коуч, он ведет до результата. Нам нужны кейсы. Ну, чтобы вы понимали, да, что, что, что мы, нам нужны кейсы и, и эффективный результат И поэтому мы ведем команду. Мы также опять набираем 20, 30, 40 человек в зависимости от нагрузки коуча. Здесь не будет 500 тысяч миллион. Вот, но те, кто, ребята, действуют, и те, кому, ребят, нужен трафик. Вот, те, кто нужен там трафик, свои проекты. Вот, имеется в виду я, выберите вы там бинар или там сечение или еще другой какой проект, или там личный проект. Это уже ваше право. Мы здесь как сервис Тексион, мы предоставляем именно трафик, мы генератор трафика, и здесь нет такого обязательства, там, что ты только участвуешь в одном, там, или втором, или третьем, пятом, десятом. Да? Вот у нас конструкторы, у нас сервисы по генерации, вот у нас комбайн трафика, то, подключайте то, что вы ну то что вам удобно. Да? Мы работаем с партнерскими сервисами и так далее, и так далее. Да, у нас есть своя партнерская программа, так, седьмой какой-то слайд. Есть у нас своя партнерская программа. Вот. По маркетингу есть специальный, специальный чат, где ребята вам объяснят, покажут, расскажут, что по самой партнерской программе здесь аренда места. Я тут вкратце скажу то, что да, нас попросили сами партнеры Века и сами другие MLM-предприниматели да, вот, сделать такую... Линейную партнерскую программу, она вкусная, многим, многим нравится все это, каждый видит свое, кто-то видит там заработок на переливах, кто-то видит заработок на партнерке на пассиве, я там рекомендую то, что вы даже приводите клиентов, да, мы делаем пользу. В первую очередь, сам сервис приносит пользу людям, пользу в, в, в трафике. Естественно, мы делаем неодноразовые продажи для своих партнеров, а многоразовые. То бишь вы зашли, попользовались ресурсами, вот ресурсами этими нашими комбайном, который специально запустится по третьим, получается, после двух марафонов, да, те люди, которые будут, они уже получат полную систему. Был э, сейчас э, во втором э, случае у нас, да, Telegram, а сам комбайн будет закрывать уже все остальные социальные сети. Вот, и все ресурсы, то бишь получают люди еще, те, кто сейчас зайдет, зайдет на обучение, партнеры получают уже полностью закрытый сервис, который они могут спокойно там накликал, кнопочка, поставил и в итоге получил результат. Там эти же автоворонки, автоворонки партнерские, автоворонка наша, в общем, вот как-то так, да. По маркетингу, я же говорю, есть отдельный чат, сейчас доступ дам, скину, посмотрите, пообщайтесь, ребята там придумают разные там технологии, схемы, рассказывают, есть снятые видео и так далее, тому подобное. Ну и Итоги и выводы. Да? Платформа – это практически делает все для вас по привлечению трафика. Вот Есть своя партнерская программа. Выбирать вам. Сейчас вы на том становлении. Мы специально для партнеров Века. Это у нас идет ветка да, MLM. Это ветка сетевая. Вот у нас, я как сказал, три основных направления. Одно из направлений – сетевое, потом инфобизнес. Да? В сетевое потом подразделение входит там, и криптовалюта, этот, ну, кто занимается, и офлайн бизнес. Да? Так вот, вы первые, мы специально сделали, чтобы были первыми, чтобы были даже в партнерском наверху, да, чтобы получили все инструменты первыми. Не столь важно, кто партнерская программа зарабатывает. Конечно, она вкусная. Сейчас ребята делают, делают и копирайтеры, и рейтер. Сейчас запускаются конкурсы, там, движения наводятся. Да? А, Но ну, самое тут важное, то, что вы получаете трафик, то, что вам нужно, да, пользу. И win-to-win -win. выгодно вам, выгодно нам. Специальные условия для тарифов VIP там, там будут рассматриваться. Обучение от АЗОВ до результата. И вот и стабильный пассивный заработок на партнерских программах. Вот я вижу так, там Виталий С. общались, он видит со своей стороны, каждый видит со своей, но для меня тут важен не столько там, сколько заработок, сколько пришел в переливов. да, я там приведу тех партнеров, там 100, 200 или 300 партнеров, которые будут получать результат. Результат они рекламируют свои компании. Вы понимаете, сейчас мы заводим компании, да, до продуктовые линейки, да, заводим компании те, которым нужен трафик, те МЛМ. Там, к примеру да там мэри там знаете какой дальше что это да вот именно они получают на комбайне трафика того исходящего лида который купит их продукты которые они нужны вот, и так далее так далее вот. и эти клиенты даже там не принося они просто оплачивают сервис оплачивают услуги сервиса потому что они получают лидов и вы получаете пассивный доход и сейчас движение, да, вот у нас есть воронка бинар уже, которая подключена, остальные воронки, да, и по века, и также консультируем пост по нашим воронкам, то бишь ну, у вас все есть для того, чтобы, пожалуйста, двигайтесь, пожалуйста, там, общайтесь. Итак, ну, я по прежде, наверное, закончил. Давайте вопросы и ответы, более там детальные презентации самого проекта, это, конечно, будет через неделю, где-то примерно плюс-минус мы объявим. Сейчас наше направление века нам показать вам, то, что мы хотим, то, что дать результат, то, что, ну, вот, ну вы видите, да, специально специализированные марафоны, сервисы и так далее, и так далее. Давайте вопрос-ответы. Чат открыт. Ссылочку я сейчас дам на группу. И э, заходим, пишем, э, там техподдержка, ответят, подскажут, расскажут именно по марафонам и само, всего остальному. Вот так. Сейчас посмотрим. Пошла. Так, вопрос был, как попасть на марафон. Это не один марафон, вы попадаете в сам проект. Вот там, там два марафона и нужно идти на один и на второй. И третьим вы получаете комбайн трафика. Это, обратите на это внимание, вот, потому что потом закрывается это первые те, там, там 20-40, 50 человек, которые идут до, до результата, вы получаете себя от Exion, именно вот уже сервис ресурс разработан. Помимо этого комбайна, еще 6, 6 направлений, там уже эти 6 партнерских сервисов есть. Мы также будем проводить марафоны. Вот, почему? Потому что нам нужен результат, именно кейсы вот, вам. Не то, что там говорится, там, супер честно, супер лент, сами понимаете, да, по логике. Вот мы, проект запускается, нам нужны однозначно кейсы, однозначно хорошие кейсы, и мы будем делать все, чтобы эти кейсы были. Сейчас по движению, по партнерской программе, по продвижению, да, у нас там есть направление. Сейчас и с Виталиком Селиверстовым работаем, да, мы, значит, подключаем именно по здесь по Триксиону. Мы все зашли там с Виталиком Селиверстовым, кто-то там, там зашел, нет, там, там, ну, с Искандером мы расставляли, да, когда вот это было движение начало. Друзья, сейчас начнем мы гнать рекламу, вот, это вот же там буквально там пару дней, вот, я не к тому, что там будут суперпереливы, но движняк есть, и потом уже вам дадим готовые рабочие воронки, вот, ну и посмотрите, как вам будет качать плюс конкурсы это все уже готово то есть бесплатный вход так, так называемые лит-магниты крючки вот ну, уникальные торговые предложения это, это все еще расскажу покажу потому что ну цель взять сейчас здесь вебинара да вам показать что есть движ есть практики вот есть люди которые вас научат и бесплатным э, источником трафика да где вы используете в основном там человеческий фактор ресурс ресурс вот, в свое время и платные настройка чисто по телевизору, Телеграм-системы, да, где тренер вам пошагово рассказывать. Вот здесь галочку, тут галочку, здесь галочку. Тут задача его настроить вам, потому что многие с техническими проблемами сталкиваются, да, но не надо особо не это. Но когда один раз настроил, вот оно работает. Нужен тебе этот смотришь, лидов отработать, надо там 10 человек там поговорить, если там воронка настроен так, что самая большая конверсия, да, к вам человек приходит на связь, это, там, расскажи про бинар я там понял все это, расскажи мне, как, что там дальше ну, кликнуть, где куда поставить. Вот, вы отрабатываете там 10 человек. Остановили этот, остановили эту систему, потому что, ну, чтобы не Зашарится этими лидами. Вот, лиды есть, самое главное, их там отработка. И опять же, мы сейчас в этом направлении есть у нас ребята, которые девчата, грубо говоря, ну, есть партнеры, те, которые очень хорошо закрывают на практике, да, не на теории рассказывают, там, как, как сделать свою социальную сеть и так далее, вот, а именно на практике, что вот есть результат, и будут они помогать, помогать закрывать. Как-то так. Так, подскажи, пожалуйста, по поводу марафона ABC-век, когда будет запуск. Ребят, это не ко мне. Это, это... Это туда, куда века авто будет работать, когда автовеки начнут продаваться. Вообще всего... Так, так, это к Витальке когда можно будет пользоваться всеми инструментами, что с кибервеком. Кибервек, он сказал скандер, что у нас проекты сейчас на паузе стоят, не только кибервек, еще несколько проектов, да, вот И как только там нам скажут, дадут отмашку, вот, пожалуйста, все это запустится. По сообщению, что производится разводка нового, собственно, блокчейна, где мы можем посмотреть информацию, расскажи, а по... это не мне, это... это к Максиму. Максим, ты тут, не тут, посмотрите эти Вопросы. Угу. А, да, я еще тут, вот, тоже угу. читаю, а, ну, мы по порядку, да, Игорь, отвечаем. Да, да, да. Угу. Ну, я вот смотрю, что тут вопрос от Евгения. Да, получается, по тому, где можно посмотреть на гитхабе разработку, там и так далее. Ну тут Искандер уже подключился, но я его время сэкономлю, да. Когда проект запущен, и работает, пожалуйста, залезайте на GitHub, смотрите открытый код. А когда проект только разрабатывается, да, это же коммерческая тайна, да, получается. Да, да, даже я еще не знаю, что будет, ну, какие фишки, да, будут реализованы в нашем блокчейне, вот, а вы уже хотите открытый код еще на этапе разработки. Сначала разработаем, запустим, потом уже будет открытый код. Да, все верно все верно Сейчас, пока идет разработка мы не имеем права об этом говорить а вот здесь очень хороший вообще вопрос евгений написали по поводу какая будет экономика вот эта экономика будет очень необычная а то что еще не было идет большая конкуренция естественно мы не можем разгласить одно могу сказать что когда блокчейн блокчейн 20 запустится его необычная экономика будет очень сильный ажиотаж Как на монету век, так и так на монету ра. Я, ну, я понимаю, многие, ну, как бы, многие, многие понимают, что век это очень сильный актив. Тот, который, возможно, будет даже конкурировать свои, своим то есть, стопом, да, биткоином. Я одно могу сказать, что а, пройдет год, два, три, неважно сколько лет пройдет, вебкоин, монета век, будет в топ-10. Возможно между эфиром и и биткоином да вот. на это нужно время и тоже не вчера создался и не за и не за полгода и не за год вошел в топа да я помню когда она стоила 10 долларов это точно не было в прошлом году также bitcoin да тот экономика, который будет использоваться в блокчейне 2.0, это будет новшество. Это очень такое новое будет, а что ранее не было. Естественно, мы пока об этом не можем говорить, да? вот. про райду я тоже не просто так сказал. То есть в блокчейне 2.0 райду будет тоже использоваться мы позиционировали позиционировали Райдо как монета для оплаты рекламы и так оно и будет на двух площадках это пазл Market и еще вторая площадка где будет динамичная реклама но также и на самом блокчейне будет использоваться поэтому то что многие сегодня не понимают зачем я райду добываю вы должны это понимать что райда и век это два сильных активов которые будут очень необходимы. Многие компании, крупные компании, которые вы сегодня слышите, будете обслуживаться на нашем блокчейне. Вот у меня такие глобальные и амбициозные цели. Но над этим надо очень много работать. И на это надо время. Если вы пришли просто хайпануть, за полгода набить карманы и потом искать другие возможности, это не у нас. Это не к нам. Вот есть много других э, проектов высокодоходных, можете там поучаствовать. Здесь нужно именно создавать э, сообщество, да. И, и цель компании, я напоминаю, цель, цель компании ВЭПО, удовлетворить материальные потребности каждого каждого участника сообщества это не делается за пять минут вот поэтому да мы не можем сейчас пока раскрывать эту экономику но она будет очень сильной очень сильный новый подход так сейчас почитаю подскажите пожалуйста по поводу марафона би себе когда будет запускаться 11 сентября 11 сентября а я и разработчики би век проведем презентацию. И там будет подробность об этом рассказана. Вот. Но уже сейчас начинайте изучать, что сегодня компания предоставила все возможности обучаться, иметь инструменты для продвижения и направления трафика. да вот. А у нас всегда хромало обучение. То есть за все вот эти два с половиной года, что наша компания всегда у нас формала обучение, вы все знаете это. Сегодня мы предоставили несколько несколько вариантов обучения. Это трексилон, это Альбисевек, это э, лидерский э, марафон, да, Алексей Скрепа, руководитель, вот. и и там было, правда, место ограничено, заполнилось. Я думал, две недели будем заполнять. Я ошибался. За сутки набрали. За сутки набрали. И результат уже видим. Вот. Что такое воронка? Ну, это прогуглите. Хорошо. Давайте так сделаем. У нас на этой неделе будет несколько вебинаров. Несколько вебинаров и завтра увидите расписание вот. сейчас у нас уже э, регламент уже заканчивается да? мы не можем более часа вещать вот я очень благодарен что сегодня присутствовал виталий Сильвестров. вот очень благодарен ему что организовывает э, на октябрьском форуме рекламы позиционирования нашей компании как технологичную компанию я благодарен Максиму Юдичеву за организацию на форуме презентацию нашего, нашей биржи. Благодарю Игоря сегодня, что подробно рассказал, что такое триксион, какие возможности иметь. Можно иметь возможность. Вот. Поэтому сейчас мы завершаем. Но в ближайшие дни то есть я проведу еще несколько. Вебинаров с руководителями проектов, а также отдельный брифинг, где буду только я, спикер, то есть вопросы и ответы, то есть полностью вопросы-ответ. Так как уже лето заканчивается, да, вот потихоньку будем приходить, так сказать, в строй. Вот. Я надеюсь, что участники сообщества, администрация, лидеры успели за это время отдохнуть, так сказать. Лето никто не отменял, да, летом надо отдыхать, чтобы потом бодрячком, так сказать, дальше двигаться. Вот, поэтому спасибо за внимание. Спасибо, что посетили данный вебинар. Спасибо всем спикерам. Всем пока. В ближайшее время, уже завтра, вы увидите расписание ближайших вебинаров, где я буду вещать. Повторюсь, да, с руководителями проектов, а потом отдельно проведу брифинг. Всем пока.